Вынесешь много, выпьешь много, будешь себя контролировать, но в какой-то момент, когда уже масло со стенок желудка растворится и уйдет, у тебя весь этот алкоголь копился и, не, и масло не давало ему уйти. Как бахнет тебя! И поэтому ты резко провалишься. Нужно всегда это учитывать. Поэтому лучше уходить, пока еще не вставил, а потом сможешь не уйти. Ну, сливочное масло ну, всему голова.